Все удобно, все нет ничего лишнего, а то, что нужно, все есть. Как говорится, уже не в весе, не ошибешься, не в комфорте. Просто работаешь и думаешь о работе. Вот не думаешь, что там что-то должно сломаться у тебя. Просто вот занят свои мысли, чисто работа. Да, с Мерседесом, конечно, можно сравнить своя служба механики они занимаются отношения прекрасные на что нужно то нужно планы выполняем погрузка быстрее машины доволен